Молчун, молчун, ты где там? Да, О. я тут смотрю, у тебя тут список редкого экспортного транспорта есть. Да, чтоб ну, он сгорел. Как не отправлялись, а что такое, ничего тебе не нравится. Да нафиг он нужен? <с> Самое главное это способ транспортировки. Ну, все, погнали! Тогда, Перед налетом на пропащих нужно выяснить, как пропащие перевозят продукцию, и когда ожидается следующая поставочка. Следующая поставочка Поставочка Так, ну я думаю мы да. пойдем пешком сегодня Пешком Машина всегда готова Сесанта Только Сесанта не позвонила у меня еще О, теперь позвонила Ну и похрен на нее О, господи боже Это такая заниженная тачка Налево Налево Ну да давай, бей уже, господи есть машины. Короче! Знаешь, О! Подъезжай! А! Нам подъезжать не надо. Короче, пошли. Подождать надо, когда они уйдут. Я обычно как делаю, смотри. Когда нужно кого-то подождать, я иду вот так вот на лестницу забираюсь. А, ну да. Логично. И иду, когда они свалят, и все. Только ты особо им на глаза не попадайся, это ж пропащие, они злые. Очень злые. Короче, ждем, когда они отъедут. Не стреляй пока в них, иначе придется со всеми воевать. А я что-то не особо хочу воевать. Чего было бы сали, сали, интересно? Сали. Знаешь, это мало интересно, потому что они просто будут стрелять в разные стороны и все. Куда интереснее сделать по-другому? Смотри, сейчас они уезжают. Можно в вставать? А ты бери ножик. Нельзя, нельзя еще пока. Вот О. теперь нужно следовать погнали вниз и за ним и ехал и оп я понял ты на голову спустился у меня нет оружия ножик возьми да нет я Пусть? просто говорю подожди подожди, подожди подожди подожди он еще не в уединенном месте сейчас мы с ним уединимся. Тихо. О, погнали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо. Слушай, а ты ему прям жестко почесал. Ну Спиннику. да. Так, ну-ка, погоди. Давай, фотографии. Я хочу. А, в смысле? Сделал... Я тут защищаю. Пшел отсюда. да это... не меня бей, господи. Он, иди, делай фотки. Жесть. У меня нож окровавленный. Просто как это кошмар. Какая жесть. Так. Вот так вот сделаем. Блин. Слушай, подожди. я пока... Нет, я с другой ракурс возьму. Окей. Я хочу, я чтобы фотка, красиво я получилось. Я поищу. Нам же помимо того, что нужно сфотографировать, нужно найти тягач, который увезет это все к Байду. Ты видел, что там будет? Там, ну, короче, будет цистерна. Цистерник. Да, да, да, да, да. И нам, короче, нужно теперь найти здесь тягач. А да, я нашел здесь цистерну. Да, не это фигня. И вот тягач. Тягач тоже не подойдет. Боже, что? А какая-то происходит. О, нашел. Фигаси, опять в этом месте. Не, не в этом, в другом немного. Только подожди, нам нужно... Подожди, подожди. Но, я понял, ладно, фиг с ним. Авария, садись. авария. А, слушай, да-да-да, садись и погнали. Я знаю, как от копов уйти. Вода, вода, кругом вода. Ну, поезд. Ехай. Ёперный театр. Угу. Ой. Опа. Смотри, пролезли. Короче, что я предлагаю? <coughs> Ой. что они здесь. Оставить здесь? А, ну я оставлял здесь, да. О, они, кажется, сюда не едут. Это хорошо. Так, уворачиваемся. Потерялись они. Опа. Главное, чтобы они в нашу сторону не нашлись. А мы Ой! Почти... У -у -у! почти ушли! Что ж такое? Подожди, а чё... А, все, нашли нас... Да. Я понял. Май господи... Короче, есть идея одна. У Мне... меня она в прошлый раз сработала, не знаю, как теперь. В воду спрыгнуть? не -е -е -е, зачем? Мы короче сейчас вот тут вот оставляем грузовичок, отбиваем всех нечистых на руку, сдаемся, сдаемся, и погнали сюда на лестницу, на лестницу, вот сюда, вот сюда на лестницу, забей, иди сюда на лестницу наверх. Конечно, меня прищучат, не прищучат, иди на лестницу по мне. Быстренько забирайся и все. Ты там все с ними разбираешься? Они не дают мне забраться. Давай я тебя при прикрою. Окей. Все, я пошел. Как давай, давай, давай, давай. Чего с дробашек а тут? Фигачит. то Сорян, боя, я ушел, ребята. Короче, теперь забираемся наверху туру. И ждем вертолет. Ждем, пока они нас потеряют. Выше, выше, выше. Стреляют. Хрена себе, да, стреляют. Но они не полезут сюда же. А нам просто нужно из зоны выйти немного. Они нас по апи слишком пошли. много. Вот, все, все, все, все, все, все, все, мы уходим уже. Мы уже уходим. Мы можем, кстати, начать с другой стороны слазить потихонечку вот здесь. Не, они могут увидеть. Не, уже не увидят. Вот здесь уже не увидят. Какие глупые... Я так ты еще раз сделал, господи. Ты че? Вот и все. Они остались там ждать. Либо на крышу полезли. Мы можем здесь подождать. Они сейчас... Причем они даже не стыбрят наш грузовичок, понимаешь? Ну да, он им не нужен Да Все, я уже ушел Надеюсь, ты тоже Такая же байда Ну вот, все, можем спускаться и грузовичок возвращать О, смотри, там копы выезжают Только им уже на нас насрать Да Рыбки золотые, блин Пошли Грузовик. Да куда ты обратно лезешь? Да ща я пригоню грузовик. Я бегу и слышу вертолет. А, это уже не по нашу честь. Смотри, смотри, стоит. А, это медик, что ли? О, здорово. А, не, это нигер полицейский. Че, Полис? Плевет на своих товарищей. Ага. Все. Пожди. Есть хочешь? Да, все, поехали. И че, куда едем? Это оно местечко наше самое то славное. О! Замечательно. О, смотри, я там сижу. Прикольно. Да. Оу, список грузов получено. Задание выполнено. Oh,